Раз, Чё ты ссышь? Выходи, шлюха, у тебя битый, пистолет, выходи, я без ничего да, Выходи, Спокойной. шлюха Короче, ситуация такая Убиван всех сдал Он, короче, сдал в отделе типов, с от которыми он приехал Он сдал, короче, меня Написал, блядь, на то, что я ему принял Нанес, блядь, телесные побои, блядь Еще, короче, тогда, блядь, в четырнадцатом году Он, короче, написал, что я сейчас его избил, блядь Короче, блядь, о, он просто сдал всех. Он написал огромный, блядь, протокол, нахуй, блядь, всю историю, блядь, короче, всех сдал. Чувак, ты стукач, ты просто стукач. Ты, блядь, я в ахуе тебя, ты орал, что я там, блядь, спрятался за мента, не спрятался за мента. Я просто побежал, он там был, блядь, вышел оттуда. Это оказывается, блядь, такая хуйня, что там они работают, я в душе это не ебал. А ты, нахуй, сел и, блядь, целенаправленно всех сдал. Ты стукач, мусорской, блядь, ты не рэпер ни хуя. Ты просто тип, который, блядь, просто сдает людей. Ты дно, блядь, пробиваешь свой дно, нахуй.